Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Живнеров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео я вам расскажу историю о том, как я нашел самый эффективный метод лечения любых неврозов и тревожных расстройств. И это история, которую я практически никогда не рассказывал, но сегодня вы про нее узнаете. Это было... Еще 7 лет назад, когда я только отучился на психолога и думал, что я сейчас всем буду помогать. Первое время я работал по всем возможным направлениям, чтобы выбрать то направление, которое мне будет наиболее интересно. И оказалось, что около 60% людей, которые ко мне обращались, страдали непосредственно проблемам с тревогой. Это были и панические атаки, и различные и социофобии, и, можно даже сказать, тревожные расстройства. И тогда я подумал, что надо бы взяться за это направление и начать в нем работать. И я тогда думал, что 50 лет уже психотерапии существует на тот момент, что наверняка уже столько людей, занимаясь этими вопросами, наверняка уже найдено решение которая может помочь человеку избавиться от э, тревожного расстройства. Ну, я, конечно же, полез в интернет, начал искать по этому направлению различную информацию, книги, видео. Но в итоге в интернете я видел, что просто перекопированные статьи, говорящие одно и то же, практически одними и теми же фразами. И я тогда подумал, странно. Неужели нет готового решения таких проблем, которые люди страдают на постоянной основе и достаточно большое количество? И в итоге я в какой-то момент понял, что бессмысленно искать, если я не нашел, допустим, сразу да, решение, то как я его найду через какое-то время? Ну то есть, если решение гриппа уже найдено, то вы найдете его в любой статье. Но если оно не найдено, то где бы вы ни искали, вы его не найдете. И тогда я подумал, что окей, давайте попробуем брать технологии. Я пошел уже с другого пути. Брать технологию, которая может помочь. Было несколько направлений психотерапии. И было то направление, это когнитивно-поведенческая психотерапия, которая давала наибольший эффект в работе с тревожными расстройствами. Но опять же, она не давала четкий план действий, она не давала а, технологию, она давала инструмент работы с тревожными расстройствами, но никак не решение или пошаговый план. И тогда я стал много изучать эту информацию, нашел много книг, и была одна книга очень хорошая, книга Харитонова про когнитивно-погеническую психотерапию, она была небольшая, но я ее просто зачитывал раз пять, наверное, потому что, вот, знаете, это тот случай, когда с каждым разом прочитав, ты глубже и глубже понимаешь суть материала, связывая все воедино, и понимаешь структуру работы. Основная структура работы в когнитивно-поведенческой психотерапии была с восприятием. И когда ты начинаешь анализировать клиентов, ты начинаешь понимать, что у клиента восприятие ситуации в жизни отличается от твоего собственного. То есть я тогда понял, что клиенты воспринимают ситуацию как-то иначе, не так как я. Потому что они же мне про ситуацию рассказывают. Понятно, что это не моя ситуация. Но были моменты, которые могли касаться меня. В принципе, совершенно нормально могли касаться меня. Но при этом у меня таких эмоций не вызывали. Но об этом чуть позже. А сейчас давайте как раз вернемся к ситуации с клиентами. Я работал тогда консультациями. И вот ситуация. Мы... С клиентом общаемся, мы начинаем анализировать его тревожные ситуации, анализировать его панические атаки, пытаться понять механизм, да, то есть я все время у него здаю вопросы, как вот здесь, как вот здесь, почему вот здесь и так далее. И в итоге я нащупываю какой-то момент, что если поменять восприятие у клиента к ситуации, то это дает ему эффект успокоения и меняет его мировоззрение. И я подумал, отлично, давайте будем анализировать с ним все его тревожные ситуации, его реакцию на свои же симптомы. И это давало эффект. Но через неделю эффект пропадал. Клиент снова писал, мне нужна консультация. То есть, смотрите, это был такой замкнутый круг. Ты пообщался с клиентом, он благодарен, он доволен, он говорит, я отлично себя чувствую, но через неделю возьми, опять возвращается. Как же так? И зачастую я понял, что мы проговариваем снова и снова те самые моменты, которые мы уже проговаривали на предыдущих консультациях. И тогда я подумал, но ведь это, это же просто бесконечная какая-то будет череда встреч, пока вот мы, получается, серьезную крупную проблему пытаемся раз в недельку решить за счет пообщения в течение часа. Это абсурд. На самом деле это абсурд, если взглянуть на это с такой стороны, у человека невроз, тревожное расстройство, он не может спать, у него панические атаки, высокий уровень тревожности. И для того, чтобы это изменить, мы раз в неделю на час с ним пообщаемся. Ну вы сами в это верите. И я тогда понял, что это неправда. Но что это не поможет, это просто не даст нужного результата. И я понял, что на самом деле проблема слишком большая, чтобы решать ее в таком легком ключе, и что нужен другой формат. И тогда я понял, что попробую-ка я э, два месяца работать с людьми непрерывно, то есть, чтобы у меня было время. Консультации я оставил еще меньше, всего пять. Но при этом у нас была ежедневная переписка в чате Skype, я мог следить за состоянием человека, я читал все, что он пишет, то есть это были не его слова который можно забыть и неправильно интерпретировать, а конкретные его записи, сообщения мне о том, что с ним происходит, в какой момент, и мы, получается, начали работать не на моей стороне, допустим, на сессии, а на его стороне, в его жизни, в тех обстоятельствах, в которых у него случаются панические атаки. В тех ситуациях, где у него возникают сильные симптомы, где он ночью не спит, где у него тревога на какие-то ситуации. То есть мы перешли на его сторону и начали анализировать то, что происходит с ним. И таким образом у меня появилось время. Время общения с клиентами и получение дополнительной информации. Также что я сделал? Я взял сразу несколько человек. Ну, то есть они добавлялись по ходу работы. И получается было следующее. Предположим, я что-то внедряю у одного и вижу, что это дает эффект. То есть как я вижу? Я же на ежедневной основе с ними на связи. И вот человек вчера писал пять ситуаций тревожных, сегодня только три. И завтра три, 3. послезавтра три, 3. после-послезавтра две. То есть я вижу динамику. И таким образом я понимаю, надо же, вот это сработало. Я беру то, что сработало у одного и пробую это повторить у остальных. Вижу, что это сработало и в остальных. И получается, что таким образом находится определенный набор решений, который дает результат. Теперь давайте непосредственно о моменте истины. То есть как вообще все это произошло и в какой момент случилось. Как я и говорил, я понял, что проблема тревожных расстройств это проблема восприятия человека. То есть у человека... Специфичное восприятие определенных ситуаций. То есть в этих ситуациях обычные люди страха не испытывают. Но этот человек исходя из своего восприятия испытывает. Но если бы у меня было такое же восприятие как у этого человека в этой ситуации. Я бы тоже испытывал страхи, панические атаки и так далее. И получается что все здесь было связано непосредственно с восприятием. И вот наступил момент. Была очередная консультация. Клиент э, рассказал мне про то, что он боится заболеть раком. И э, мы с ним начали эту ситуацию анализировать. Я спрашивал тогда. То есть это еще было в самом начале. И потом я тогда еще курил. И я после того, как сессия закончилась с ним, я вышел на улицу и стою курю. И думаю про себя так. Вот человек мне сейчас рассказал про то, что он боится заболеть раком. Но мы же не знаем, я что же тоже могу заболеть раком. То есть я подумал, что я, как любой человек, не защищен от того, что я могу заболеть раком. И говорю такой: почему же тогда я не боюсь заболеть раком, а он боится. И я вот тогда курил и думал, я понял разницу. Я понял разницу между моим восприятием и его восприятием. Потому что в его восприятии будущего у него всего два возможных варианта. Заболею или не заболею. То есть он так воспринимает свое будущее. И получается, что у него половина уверенности, 50%, уже идет на то, что заболеет. А я думал о том, что я вижу кучу возможных вариантов, что со мной будет в плане рака что у меня может быть э, рак в какой-нибудь начальной стадии какого-нибудь отдельного органа не очень значительного или там в каком-то месте легко оперируемом то есть я видел огромное количество вариантов как у меня может быть жизнь связана с раком могут быть даже просто э, какие-то маркеры повышенный, но при этом самого рака нет. Может быть у меня будет доброкачественного опухоля, а не злокачественного. То есть я понимал, что вариантов очень много, а клиент видит всего два. И я понимал в тот момент, что если он начнет видеть также множество вариантов в будущем, то он также перестанет переживать и будет также воспринимать ситуацию, как и я. То есть я воспринимаю, вижу варианты и из-за этого спокоен. Или спокойнее отношусь. Он не видит вариантов и из-за этого тревожится. Это было первое откровение. Я подумал, вау, класс. Мне кажется, я понял вот ту самую разницу между восприятием моим и восприятием клиента. И ответ на вопрос, почему в одной и той же ситуации он тревожится, а я нет. И вот эту разницу восприятия надо было просто компенсировать у моих клиентов, чтобы получить у них тот же эффект. Но это не все. Был другой случай. Например, я когда-то попал в аварию на машине. И попадал в, ней, в них несколько раз. У меня были аварии. были Я бы не сказал, что серьезные, но были ситуации, где просто мне сносило, не знаю, угол машины мне снесло. просто. Мне пришлось заменять там кучу деталей от капота, фар, бампера и крыла. Там даже какие-то стойки выравнивать внутренние или еще что-то. И колеса там я уже не помню. И был клиент, который говорит, я попал в аварию два года назад. И я боюсь, что я снова попаду в такую же аварию. Каждый раз, садясь за руль, я боюсь, что я попаду в аварию. И тогда я тоже задался вопросом. Я ведь тоже был в аварии. Я тоже попадал в аварию еще несколько раз. Но каждый раз, садясь за руль на автомобиле, я не боюсь, что это повторится. И в этот момент я тоже уловил себя на мысли, что вот отлично. Мне нужно сейчас понять разницу, почему я, боюсь, я не боюсь повторения аварии, а клиент боится повторения аварии. И тогда я начал задумываться о том, что как же я сам воспринимаю эту ситуацию так, что это дает мне возможность не тревожиться за это. И я понял, что отличием единственным является понимание, почему тогда так произошло. Но понимание не простое, а понимание тех совокупных причин, Которые одновременно совпали у меня в той ситуации, из-за чего и произошла авария. То есть я понимал, что на тот момент у меня были определенные обстоятельства и причины, которые сложившись одновременно привели меня к тому, что так произошло. Например, выезжая, там был очень узкий проход, я плохо видел дорогу справа. Я никогда не думал, что по вот есть правое движение, да, вот правая полоса, это был Т-образный перекресток, а есть левая, я не думал, что машина с правой стороны может пойти на обгон. Я никогда не думал, что такое вообще возможно, что я буду выезжать на свою полосу, а с той стороны машина будет обгонять. и заедет тем самым на полосу, на которую я выезжаю. Было темно, была ночь. Соответственно, я, не, я был молод. У меня не было большого опыта в вождении. Я еще и стоял под горку и немножко скатывался. И получается, что все эти причины в сумме привели к тому, что когда машина обгоняла, а я выезжал на дорогу, она просто снесла мне кусок носа автомобиля. Но... Понимание этих причин дает мне спокойствие за ту ситуацию. Что теперь я уже буду лучше анализировать, буду убеждаться в безопасности. И тех причин, которые тогда совпали, у меня уже нет. Как минимум, у меня уже есть опыт того, что может случиться авария. Потому что до этого это была моя первая авария. У меня не было опыта, что авария вообще может случиться. И получается, что когда я понимаю совокупные причины, и мы возьмем и найдем... Те совокупные причины, которые совпали у клиента в его аварии. Он увидит, что сейчас этих всех причин у него уже нет. И он перестанет бояться того, что та ситуация повторится. И вот таким образом, анализируя, во-первых, имея доступ к клиентам на ежедневной основе, анализируя и на их территории их реакции, тревоги, анализируя, разницу между их восприятием и моим собственным восприятием, мне удалось открыть как раз ту самую технологию изменения восприятия клиентов, которая и убирает все этих проблемы. Я много раз говорил, и сейчас скажу вам, почему это вот, вот именно работа с восприятием важна. Здесь есть очень четкая цепочка, и если вы ее сейчас запомните, это очень упростит вашу жизнь и выход из вашего невроза. Неважно даже, какой он. Давайте возьмем с самого начала. Наша задача поменять ваше восприятие ко всем тревожным ситуациям. Когда вы понимаете варианты в будущем и совокупные причины произошедших событий, вы начинаете воспринимать спокойно ситуации, которые до этого вызывали тревогу. К чему это приводит? Это приводит к сокращению тревожных событий. То есть вы просто-напросто меньше в течение дня испытываете страх. Когда у вас снижается уровень тревожности, у вас, во-первых, снижается симптоматика, потому что она вызвана тревогой. То есть какие-то симптомы уменьшаются, какие-то проходят вообще. Дальше улучшается сон. Проходит бессонница. Потому что нервное напряжение и тревоги мешают вам заснуть. Проходят проблемы с аппетитом. Проблемы с утомляемостью, потому что нервное напряжение и тревоги физически и эмоционально выматывают. После того, как у вас проходят симптомы, у вас проходят проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью, у вас появляется энергия, вы чувствуете себя хорошо, вы начинаете испытывать другие эмоции, у вас проходит депрессивное состояние, у вас проходят различные переживания, вы начинаете ходить везде, все делать, соответственно, наслаждаться своей жизнью. В плане панических атак, если вы меняете восприятие к симптомам, которые возникают, то у вас пропадают панические атаки. Таким образом, вы спокойно ходите где хотите. Получается, что все ваши проблемы на сегодняшний день это всего лишь четыре категории: панические атаки, симптомы, проблемы со сном, с аппетитом, ежедневная тревога. И убирая ежедневную тревогу, вы убираете все остальные проблемы. Поэтому самый эффективный метод лечения любых неврозов это изменение восприятия к тревожным ситуациям, которые возникают. Попробуйте, и вы сами в этом убедитесь, потому что внедряя эту технологию в жизнь своих клиентов, я получил уже в течение 7 лет сотни отзывов о результатах. На этом у меня все. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно напишите их в комментариях. Мне было приятно рассказать вам эту историю. Наверное, ну, буду надеяться, что... Она вас чему-то научила вот в такой легкой манере и что для вас это было интересно. Жду ваши выводы и комментарии, как вам это видео. Я обязательно все прочитаю, все комментарии читаю. На основе них выбираю, какое следующее видео снимать для вас. На этом у меня все. Всем спасибо. Пока.